Сейчас песня будет про понты. Ты шутка. Можно подхлопать. Да, можно подхлопывать, подпевать. Высокие травы в поле. Тянутся к солнцу. Еще выше горы, высокие горы. Птицы летают до самого неба, но привыше всего человеческие панты, человеческие панты. Человеческие панты Человеческие Сильные панты И ты, но сильнее, чем наша любовь, чем человеческие панты, человеческие панты, человеческие панты, человеческие панты, человек. Человеческие панки и, и нечеловеческие слушай, я такое видала, что ты, люди, на такое идут, разве что малые дети не идут, и я тоже иду ради пантов. Ради одних понтов хуже скотов, но будь готов повернуть под карты не мирской можешь только ты и никто другой силен Вавилон, но только ты сначала можешь самому себе сказать, пошли прочь навсегда, Человеческие понты, человеческие понты. Человеческие панты, человеческие панты, я и ты человеческие панты. А помогите мне, пожалуйста, петь вот это. Человеческие панты, человеческие панты. Я просто уже устал опеть это. Я за последние два дня это несколько раз Федерации, чешкие партии, панты, панты, панты, панты, все панты, панты, панты, панты, панты, кроме чая, все панты, да. да, да.